Какой год? 26-й. За этим болотом готовили лес. <свят> Не ругайся. <свят> я думал, гирь креет. А вот зачем я это снимаю? там приходится лазить зачастую а то думают кладоискатели ходят, ходят по полям собирают монетки как муха-цкотуха позолоченная брюх муха по полю пошла, муха денежку нашла а нет мы не ищем легких путей нам приходится вот такие болота броды всякие переходить вплавь даже бывает вот, чтобы дойти до исконной местности там где еще копатели не были такие как мы где можно еще что-то найти реально серьезное Так. О, монеточка. Так. В раннее советское время сразу вижу. Нет, гнутая. Здравствуйте. Так, две копейки, 1926 год. Стало не менее во бронза. Упс. Какой год? вес? 2 грамма. А? Какой год? 26. 26? Да. А как? А ты по этим. Да, ты прибором ты я иду по старой дороге. Это же дорога шла, <м recover> <г languages> yeah. насколько я знаю. правильно? Да. Yeah. Она использовалась с царских времен. Yeah. Потому что я карты глянул, 1850-е годы она уже существовала. Да. Yeah. То есть это довольно-таки давно. А вы едете Нет. <гust> Нет? От, от болота. А, закрыто. Там на... болота надо переходить, чтобы... <гust> <гust> ...попасть. А дорога так идет, да, туда? <гust> да, <гust> да, да. Ну вот мы по старой дороге идем, пробиваем просто понятно ну все, счастливо спасибо а -а -а. ну что убираем две копеечки гнуте видать трактором проехали тут зубки дятлов поработали ну как дерево обкромсали ну там явно такие жирные вкусные червячки были и жучки да. Сколок от креста, блин, сломанный плохо. Вот тут вот, это уже точно царь, где-то 18 век, 19 -й. большой был. Сколок креста. На какой? Не целый. Ищи Но остальное. Не я разрубил, потому что вот видно, что он давно вот так лежит потерянный. Такой прям Свои грибы собирают, а мы свои Мы сад грибы Здравствуйте Да и есть немного? Давай откуда, с болота? Нет, там потом где и... болото а -а -а. Что есть у вас? А ничего, один по И лисички А, -а, -а. Возьмите. возьмите. Да не, зачем? А мы, нам мы дальше пойдем. А мне не надо. Ха. Возьми дочь. Давайте. Я сейчас на велосипеду. О, вы тоже на велосипеде? Что там? Вот подошли. О, лисички какие красивые. Вот я их взял. Супер. Дойдете примерно до половины, uh -huh. и потом за этим болотом готовили лес, вывозили. А это старое время, да? Нет. Советское, да? Да. Uh -huh. И вот посредине это, где раньше поле было, uh -huh. и вот они через болото вывозили этот лес, и дорога, она грунтовая, проделанная... И выходит прямо на Бабушкину гору. Вот вы дойдете до этой дороги и никуда не сворачиваете. По этой дороге дойдете до Бабушкиной горы. А Бабушкиная горы уже. А, да. а вообще вот эта дорога вот, э, старая. Она вообще куда именно шла? Она вот а, шла... Да. дальше еще куда-то, да? Она шла на а, деревня большая, такая. Большая деревня тоже была. Да. Там развилка была, на вправо. А прям дорога шла, деревня была. Mm -hmm. Ее сейчас тоже, по-моему, нету, да? Нету, ни, уже... од... ни одного двора. Ого, себя. Я сам. Оттуда, да? Оттуда. Mm -hmm. это только выкопали даже видно сюжет имперский орел сохран шикарный кстати на камеру видно вообще вот тут находочка там внизу по любому еще и есть цифры какие-то мастера ну, надо отмыть, конечно, почистить еще Будет шикарно. То а. почистить, помыть будет шикарно. Царь. Царизм.